Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем прохождение StarCraft Remastered за зергов. Сегодня у нас восьмая глава «Убить чудовище». Интересное название. Давайте посмотрим, что из себя представляет данная миссия, и давайте ее начнем. Слуги мои, наконец-то пришло время уничтожить никчемный сверхразум и его последних церебра. Наверняка земля не окажет упорное сопротивление, но даже это нас не остановит. Теперь, когда у нас, я смогу атаковать Сверхразум, не опасаясь возмездия. Но моя королева, мне казалось лишь темные темплиеры способны причинить вред Сверхразуму и его церебралам. Как бы ни были сильны ваши стаи, их усилия будут тщетны. Не падай духом, Дюрант. У меня есть секретное оружие. Кстати, оно скоро будет здесь. Как скажете, моя королева. И все же я не совсем понимаю. Нас вызывает неопознанный корабль протасов. Что мне действительно нравится в протасах, так это пунктуальность. Келлиган, говорит Зератул. я требую объяснений. Зачем ты похитила нашего Матриара? Вообще-то, Зерату... Нашего, Матриарха. Видишь ли, мне надо, чтобы ты и твои собратья уничтожили Сверхразум. Но вы же не стали бы мне помогать добровольно. Вот я и забрала самое ценное, что у вас есть, чтобы вы были позговорчивее. Но даю слово, как только Сверхразум будет убит, я позволю Матриарху вернуться на Шахурас. Твои слова ничего не стоят зирату мой преданный воин ты должен помочь керриган сверхразум наш общий враг его необходимо уничтожить ради выживания нашего народа ты просишь меня помочь этому нечестивому созданию я прошу не ради себя и уж тем более не ради керриган сделай это во имя нашего народа зирату послушай меня как слушал всегда доверься моей мудрости хорошо матриарх сверхразум не доживет до восхода луны интересно а почему нашему нашего матриарха я таки не понял потому что явно Матриарх, ну я не знаю, конечно, может у протосов-то однополые вообще все, но она явно выглядит как женщина, и это явно она, не он или не он короче, я не понимаю, но это, видимо, просто ошибка, скорее всего, перевода, либо же озвучки, я не знаю. Может, конечно, она так все было в английском языке, но там, по-моему, нет такого, что, да, там не распределяется на... А, нет, хотя полы там есть, да... Ну, может быть, и вправду так оно и было. Ну, это надо, короче, смотреть английскую версию просто. Ладно, что ж, не очень-то и сложно будет нам выиграть. Эээ... В общем-то, давайте-ка начнем. О, у нас есть протасы. Блин. <съем> <съем> Нет, у нас нету протосов, можно сказать. Так, ну что, у нас теперь есть, по-моему, мои любимые стражи стаи. Это означает, что мы сможем легко выносить противника. А нам нужно добраться до сверхразового. то он не как располагается. Ладно, посмотрим. Я, меня, кстати, 16 только на них походят черных тамплиеров. Ой, даже не 16, а только 8. Они, кстати, могут превращаться... Нет, они не могут превращаться в тут да. Так, надо смотреть, где есть вторая база. Потому что по-любому она где-то должна быть. Учитывая, что это очень такая большая миссия, да, что требуется очень много ресурсов на захват, на атаку. По-любому нам разработчики где-то оставили какой-нибудь схрон. Да, он, в принципе, очень близкий, я смотрю. Но это не тот схрон, который я хотел найти, там потому что по сути противник будет этим, этим спроном пользоваться. Так. А дальше штуки у нас. Ну-ка, а что че вообще сколько войск этого врага? Вау, там, кстати, тираны. What the fuck, хрен там тираны делают. Что-то я не понял, почему там киры Так, ладно. Пока это мне не самое важное, на самом-то деле. Для меня сейчас самое важное, как бы мне найти вторую базу, где создать. Потому что с одной базы, конечно, классно, но со второй было бы гораздо веселее. Так, меня уже нападают. Очень плохо. А надо шпиль, причем, конечно, два шпиля желательно. Ну, про, пока, правда, по ресурсам все очень плохо. Не знаю, как дальше будет проходить дело. А надо еще и гнездо надо королев. Больше пена. Угу, надо больше виспена. Ну, спасибо. Так, тут где-то должна быть еще одна база какая-нибудь. О, отлично, сверху есть одна база. Причем туда даже не надо ехать далеко, точнее ползти, как сказать, не знаю. Добираться, короче, не надо далеко. Так, возьму лучше тут спорочку сделаю. Давай-ка добирайся до Давай здесь еще одну Так, продолжаем. Давайте разведку. Хотя тут, подождите, еще есть угол. Может в этом углу где-то еще есть минералы. А, а, здесь ни черта нет. Так, все ясно. Давай-ка наверх в таком случае. Ага. Хотел сказать, превращаем в улей, но пока рановато. Давай-ка разведывай. Ага, там есть минералы, причем походу, они не добываются. Супер-сраные сволочи! Да, это было неожиданно. Так, монтируем були. В принципе, быстро умер. Типа, сейчас, получается, сверхразум контролирует ОЗД до сих пор, да? Это жесть. Это жесть, насколько они мощные, получается, вот эти пси-излучатели. По-моему, мы уничтожили. Или, типа, мы уничтожили, но не полностью. Не, не вступил я в сюжет немножко. Да, е-мое. Давай сначала белых это объем. Потом займемся уже другими чувачками. А у меня уже есть пули. Прекрасно. Так, мне надо передвижение спросить, включить пятую передачу. Угу. скорость передвижения включаем плюс можно панцирем врубить. Здесь создадим Так, муталисков пока у меня очень мало, да? Два лишь. Сейчас будет больше, конечно Так, четыре муталиска Сейчас уже и шпиль величия будет у нас Нужно преобразовать уже стражу. Блять. б твою мать. Три есть. Три уже есть. Не Давайте добывайте минералы с прежней скоростью. Пляточки Отлично. Ну, база развивается полным ходом. В принципе, меня о чем говорить. Да я знаю, что он всегда минералов требуется. Так. Давайте еще одну поставлю. Так, ну что, всех не уничтожили. Можно идти в атаку, наверное. Уже даже. Там у меня получается 7 стражей, да, если взять еще вот этого. Сейчас кто появился. 7 стражей, нормально уже. Так, у меня есть еще вот эти улитки. Пускай они тоже сюда летят. У меня всякие пожарные будут подстраховывать. Супер долго жили. Супер долго жили. Все, минус база. Сюда можно рабочих перекидывать. Да. Ну, Нифига не тут. Уже украинскими нападают на него. встануты ты смотри, суп не дути, Все, стойте здесь пока. Сейчас сюда приведу рабочих. Эту базу мы отбили. Но я думаю, мы сейчас уже по накатанной пойдем. Тут уже, ну, я не знаю, что еще нужно сделать противнику, что Это довольно сложновато будет. Потому что он сейчас пытается отбить точку, это, конечно, круто, но это бесполезно. Я сгурю, нирма, да будет так. Так, давайте добывать. Давайте добывать, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте добывать. What the fuck? Это откуда дерьмо взялось? Ну, ты сука, рабочий теперь добежал. Да, Опа! Смотрите, что он сюда подослал. Это молодец, а? Тут у тебя гидролистков маловато будет. Хочешь посражаться с моими воталисками? Ну, давай, давай, давай, давай. Это не прочь. Так, нет, нет, нет, все, не надо слайд. Наши войска Они сюда вон что прислали? Слушайте, а это очень опасно. Уходите отсюда Минералов у нас очень мало что добывается, требуется да, больше вот Непонятно, где этот отряд Так. О, сколько здесь у меня уже их. Настоящая армия. Только там, правда, половина, да, надо все-таки отослать обратно. В случае, если вдруг будет нападение. Ну, нет, половина, наверное. А тут столько. Плюс я там сейчас возьму еще э, рабочих привлеку. И защите тоже они поставят здесь свои плеточки. Здесь мне нужны вообще еще и надзиратели. Так что так. А вы превращайтесь на ней, не знаю, в стражи. Так что все равно надо было по убрать отсюда. Такую прям супер армию, большую держать, конечно, здесь вообще не надо Так, все стражами становятся Прекрасно, вообще жизнь какая-то сейчас армия такая у меня огроменная А давайте вот так вот на эту базу, наконец Долго они ждали меня. сейчас появится ну и все минус еще одна база а мне плюс еще одна база полярно что ж тут это главное дело Опа. А, я так понимаю, нет, не дошел мой рабочий. А, нет, он дошел сюда марш поставлю. Кто-то такой-то а тут что? Тут я ничего не вижу. Ой, куда-то вообще не туда пошли, не пусти. Ну, короче, ладно. Там капец уже. Но тут, кстати, уже недалеко мне осталось до вражеской базы, до победы. Давайте, давайте. Мы можем попробовать сначала белых атаковать без разницы так, мне надо знать или надзиратели. в без надзирателей я идти в атаку не собираюсь я уже знаю чем это обычно заканчивается Белому уже не жить или жить, но не очень долго. Так, что они там высаживают, Все тоже в атаку идите. Первым все равно никто не угрожает. Наши войска атакованы. Фух. О, сколько у вас тут? Идите по сюда. Смотрите, а они все-таки неплохо сражаются. Блин, нам пора отступать. Блин, весь пену теперь недостаточно. Для чего я довел свою экономику? Первый спены недостаточно. жестко от имели, хочу сказать. Узри оказались очень живучими Хочу я сказать Батлов лучше всего уже использовать в нашем случае да -мо! Что конечно нападать-то собирайтесь Сука, они сейчас мне выведут моих этих Данный в рот. Что они прям начали вообще жестко харасить? Куда они полетели, сукити? Это жесть. Но у меня все равно много еще скуржей. Ну и скуржей. Войск мне тоже. А вот скуржей, как раз краски наоборот, у меня очень мало. Так что нужно с кружей нанимать срочно ага. Сучара, а? Валькирии какие имбовые Вообще прям жесть, они так выносят ага. Идите сюда, к папочке ага. Они еще при этом сплэшем бьют из-за этого еще очень большие потери. Да, прошу прощения. Нужно больше вести, да? Ну, короче, тут надо сейчас очень хорошую армию создать. Плюс мне надо поставить по периметру и везде спорочки. Вот это вот проходняк, который тут происходит Мне он что-то совсем не нравится Истощено. И тут уже истощено, давно-давно, да? Хреново, надо, значит, быстрее Начинать побеждать Иначе у нас везде кончится весь пен И будем так сосать Просто носки Кружи пускай полетают. Здесь базы так и нету у врага. Там однако кого-то видели. Охренеть, Все скружи сдохли. Да. Нам нужно больше веспена. С веспеном у нас очень большой напряг. У нас напряг большой с этой базой еще причем. Мне вот это не нравится. Надо там оставить хотя бы 5 из этих ребятишек, чтобы они атаковали. Плюс стражи надо тоже бани меня Нам нужно больше без так все пошли в атаку пошли в атаку здесь если что палим что там I don't know. Давай, давай. Все сюда. Это все что ли? Все мои оставшиеся в живых? Ой -ой -ой -ой -ой -ой. Куда ты полетел, ёб твою мать, вообще Да улетел. Ой, боже мой, что происходит? Тут где, когда? Ладно, сейчас вроде пошло уже дело Сейчас уже хотя бы он намного стал войском да. вот Куда вот вылетите, -мо? моё вылетите за этой долбанной королевой, типа? Да, я так понимаю, кстати, специально надо куда улетает, чтобы типа, теряли свои войска Ну, отлично, все зачищаем их базу. Фух, ну, миссия, конечно, была такая потная. Прямо, скажем, да, потненькая. Особенно батл-крузеры мне взяли, дали вообще просто просраться. Но я надеюсь, это все, что было. Их. Это все их войска, которые были. Ну, по-моему, да, они даже уже ничего не создают, просто умирают. Интересно, конечно, что там было в самом низу. Так, вот посмотрите. Я думаю, там ничего хорошего. Слушайте, а мне ж нужны эти. Да-да-да. Мне ж нужны тамплиеры там надут. о А это еще далеко не победа, походу. Потому что сюда прилетело то, чего я больше всего боялся. Это сраные батл-крузы. Ну хотя нет, уничтожили мы довольно быстро. Валикирию тоже разбили. Значит, продолжайте давайте, нападение. А, тут просто белый остался. Последний враг наш, так скажем. Но мы их добили. Ну хорошо, они прям меня повыносили, хочу сказать очень хорошо. Блин, и вот тут сейчас я фейли, Фейлю, фейли, фейли, фейлю. ё -мо -мо. сука, откуда ты появился тут, блядь? Умри. Срань ты, собачий. Весь мой лимит, короче, поубивали с кружи. Пора уже добивать их, блин, Этих сук. Сука добел, да? Чуть это за говно там кружит? А я так понимаю, это говно, оно будет постоянно кружить, да? Да, походу, оно будет постоянно кружить Откуда бегут вот эти зерлинги? Там, видимо, еще что-ли где-то внизу базы есть. Так, нет, стоять. Не надо атаковать. Вы не то атакуете. Сколько можно? Умрите, наконец-то. Так, все, короче, возвращаемся обратно. Возвращаемся за... Короче, возвращаемся уже за этими чуваками. И давайте их отправляем в атаку. Откуда у них столько войск эти я не понимаю Сука Сука, сраная Сраная турель Уничтожьте ее Так, где эти Тамплеры? А, они в него сесть не могут, да? Мне надо прокачать А, да не, я еще не, по... не раскачался Зачем вы валите, этот долбанный сверхразу? Да, -а -а -а! опять щупеку надо изучить до конца Сначала ура! сверхразум опять появился Я О, жесть жду. идите сюда хотя Хорошо. бы чтобы не так далеко было лететь потом Давайте атакуйте теперь вот эту вот базу еще. И уже ее. Я жду. Лучше давай, давай, давай. Полетели. Да, полетели. Ладно, летели. Да, летели да. задание несложное, но очень тупое, я бы сказал бы, потому что вот этот вот идиотизм с воздушными войсками, конечно, меня убил. Есть, у меня там батл-крузеры, блин, внезапно появились, внезапно появились и валькирии, то есть не, не заранее они, сука. Хотя нормально, нормально, все равно там никого не С этими детей. Не Да будет так. Сдохни, тварь. На, на, на. Давай, зирату, режь Отлично, Всё а теперь ты умрешь, зероту. Сверх разум мертв. Как ты и хотела. Немедленно отпусти матриарха. Разумеется. Рожагал. Желаешь ли ты вернуться mm. к своему племени? Нет, моя королева. Я желаю служить тебе. Всегда в Боге тебя. Что ты сделал? Это жалкое создание не может быть нашим матриархом. Я сдержала слово Зирату, разжагал свободно, Жесть. но, как видишь, не хочет возвращаться к вам. Ты подчинил ее и отравил ее сознание. Ну что, теперь у нас будет еще и. Ее, и... Наверное, Темный равненен, тамплиер у нас будет теперь в распоряжении за За это заплатишь. Ну что ж, Зирату, ты вынуждаешь меня раскрыть карты? Я сделала вашего матриарха своей марионеткой задолго до прибытия на Шакурос. Она, как и многие другие, недооценила мое истинное могущество и поплатилась за это. С ее помощью я уничтожила церебралов на Шакуросе и заставила тебя убить сверхразум. Теперь, как видишь, она служит мне. Неплохо, правда? Это еще не конец. Кериган. Хм, он забрал матряк. Я не понимаю, зачем тогда было вообще это все устраивать. Мог бы точно так же ее телепортнуть себе, да и сказать, типа, отсоси Керрига. Типа, я не буду тебе помогать. Ладно, что ж, мы закончили эту миссию. Честно говоря, очень долго шла. Ой, она могла гораздо раньше закончиться, если бы не вот эти вот мои затупы, да, опять-таки забыл, блин, транспортное на сделать. Я забыл совсем устроить возможность транспортировать. Ну ладно, что ж, мы закончили, надеюсь вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока, удачи.